Приветствую всех на моем канале! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я хочу предложить вам сделать вместе со мной вот такой интересный бантик. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла репсовую ленту с градиентом и атласную гладко окрашенную в том и одного из цветов репсовой ленты ширина этих лент 38 миллиметров мне понадобилось две пары отрезков длиной 24 сантиметра и еще по одному отрезку каждой ленты длиной в 28 сантиметров У этих отрезков я срезала уголочки с одной и другой стороны скос в 2 сантиметра все ленты между собой я уже спаяла огнем и они готовы к работе для обработки середины банта понадобится отрезок атласных ленты длиной 12 сантиметров также нужна будет иголка с ниткой, зажигалка, клеевой пистолет и канцелярские зажимы. Итак, сделаем основной бант. Отрезок я складываю срезами друг к другу и вверху у меня образуется треугольник. Его я складываю пополам вот так сгибаю. и получается у меня вот такая деталь такое положение я пока есть зафиксирую зажимом и буду складывать второй отрезок детали у нас будет будут в зеркальном отражении поэтому я вам показываю способ, чтобы вы спокойно сделали и не запутались. Здесь точно так же складываем треугольник. Выравниваем все края, все срезы. Фиксирую зажимом и кладу деталь вот так в зеркальном отражении. Видите? Да? Теперь... Ближний край я подворачиваю и вставляю в центр, в середину треугольника. А дальний край отворачиваю от себя и совмещаю с нижним уголочком. Получается вот такая деталь. Здесь буду делать то же самое. Ближний край в середину треугольника. А Дани от себя и вниз. Вот так. И у меня получаются симметричные, но зеркально отраженные детали. Теперь эти детали нужно собрать на ниточку. В этом месте нужно быть аккуратными и внимательно проследить за тем, чтобы прошиты были все уголочки. Вот здесь я подтягиваю, выравниваю и прошиваю. Это же я делаю со второй деталью. Теперь нитку нужно очень плотно стянуть. Теперь можно либо в петелечку ввести иглу, либо прямо в ткань. Еще подтягиваю нитку и теперь закреплю Серединку она немножко расходится, поэтому несколькими стежками я ее стягиваю. И в этом месте я слежу, чтобы вот эти уголочки были четко друг против друга. Ну вот теперь нитку можно закрепить. И верхняя часть бантика готова. Теперь сделаем еще одну петлю. Здесь я деталь эту складываю цветной лентой внутрь. Отмечаю серединку. Проще всего это сделать вот так нагрев ленту огнем и придавив сгиб. Накладываю срезы один на другой. Зазор делаю примерно 3-4 миллиметра И прошиваю. А дальше я буду шить по намеченному центру. Теперь стяну и эту деталь, и вот эта сторона будет лицевой, и поставим мы ее вот сюда. Эту деталь можно приклеить горячим клеем, а можно пришить ниточкой. Здесь совмещаем центры. Ну вот, заготовка готова. Отрезок ленты для серединки я складываю втрое. Срезы оплавляю огнем. либо можно прогреть огнем и как бы прогладить пальцами. Тогда лента будет лежать лучше, не будет топорщиться. И теперь самым обычным образом я приклеиваю ленту, начиная от центра. Сейчас же можно поставить либо зажим для волос, либо этот бант прикрепить к ободку, к тиаре. Здесь вы уже смотрите, для чего нужен вам такой бант. Только обворачиваю. Здесь закрепляю ленту и смотрю, чтобы все было симметрично. Ну вот, в принципе, бант уже и готов. Получился вот такой пышный, объемный бантик. Он не маленький. В готовом виде его размер около 11 сантиметров. И такой же бантик в другом цвете. С другой серединкой. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк, написать комментарий. А кто не подписан на мой канал, подписаться. Получились у меня вот такие бантики. Получатся и у вас. С вами была Ирина. И до новых встреч!